Наше сегодняшнее видео расскажет о проекте дизайнера Эмили Хатчинсон. Она создала нечто уникальное – спальню мечты для девочки. Интерьер привлекает тремя вещами – функциональностью, яркой световой гаммой и удивительной аутентичностью. Благодаря продуманной планировке и многофункциональной мебели, все вещи и постельные принадлежности шестилетней девочки легко содержать в порядке. Цветовое решение – еще одно преимущество данного дизайна. Фоном для него послужили темно-серые стены и пол, покрытый светлой древесиной. С ними отлично контрастируют яркие картины над кроватью и фотоколлаж над рабочим местом. Яркие ножки письменного стола, ковер, разноцветная гирлянда и стаканчик для карандашей тоже сразу привлекают внимание. Они выгодно выделяются за счет нейтрального оттенка стен. Индивидуальность и самовыражение в интерьере спальни для девочки сыграли важнейшую роль. Забавные подушки с надписями, оригинальная полочка для аксессуаров и кукольный домик, сделанный вместе с мамой, создают неповторимый образ. А еще больше идей по оформлению детских и других комнат вы найдете на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео.